Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Лотникова Лёля и специально для корпорации ЗУС. Специально для корпорации ЗУС знакомство с каталогом номер два. Я вас всех поздравляю с, вы, с открытием этого каталога. В этом каталоге столько много различных новинок, более 30 одной новинки, это только я посчитала. Более 15 уникальных предложений в каталоге. И более 80% продукции с офигенной скидкой. Вот смотрю, душа радуется для того, чтобы мы могли с вами выбрать подарки для себя, для своих друзей, для своих знакомых, для мужей, для сестер, для мам, для пап, для всех. Итак, поехали. Я специально скачала каталог, чтобы не листать, а его просто продвигать, чтобы как можно быстрее получилось. Итак. Самая такая грандиозная новинка, которая сразу же на первых страницах, это, значит, у нас вот эта парфюмерная вода, так, а что она у меня не, не тянется, сейчас мы прокрутим, вот эта парфюмерная водичка, как мужская, так и женская. Это водичка, значит, высокой концентрации, скажем так, довольно высокой концентрации, потому что, так как вы видите, три точечки, вот они, три точечки, да. И здесь шипров, шипровый цветочный, как бы так, оттенок. Но я хочу сказать сразу же, покупая вот эту новинку, Экла, Экла Ньюи, Нью, Экла Ньюи, вы получаете в подарок это вот женскую водичку вы берете, да? Вы получаете в подарок крем для рук и по, э, подарочный пакет. Это просто шикарно. Вы сразу же купили серьезный подарок. В нем красивее, есть красивейший пакетик, вы в него положили и еще, э, конечно, крем для рук. То же самое у нас с вами происходит и с с парфюмерной водой, которая предназначена для мужчин. Вот она, сейчас мы ее вам покажем поближе. Так, хотелось получше, чтобы перелистывала. Получается, как всегда, но ну, ничего. А здесь, если вы покупаете мужскую парфюмер, парфюмерную воду, то вам добавляется бальзам и, конечно же, пакет, в который вы положите Ваше, ваше приобретение тоже концентрация высокая вот из четырех капелек здесь три уникальное предложение от компании Арифлейм. ну что ж продолжаем на этом подарки у нас не заканчивается Естественно, компания подготовила, так как праздничные дни, компания подготовила очень много различных подарочных пакетов. Тоже воспользуйтесь, воспользуйтесь, чтобы красиво и элегантно преподнести ваши подарки, которые вы собираетесь подарить. Ну, на этом мы не будем останавливаться. Хочется остановиться, что на серии Норхен. Ну, весенняя коллекция. Не пропусти! И, конечно же, как всегда, как новая коллекция, естественно, идут предложения. А вот этот кулон на цепочке, это тоже новиночка, но все, всю коллекцию мы еще с вами не смотрели. Я ее, вернее, еще даже не смотрела, хотя она уже представлена. Вот, то вы, если закажете этот кулон на цепочке, который называется «Пудровый кварц» за 1399 рублей, то а, в... Каталоги Норхен, как он выходит, новый, новая коллекция, как только выходит, это она выходит с 21 февраля, вы можете заказать любое украшение из весеннего каталога Норхен с 30% скидкой. Я эту акцию никогда не пропускаю, мне очень нравится. Итак, поехали дальше. Очень много различных новинок и аксессуаров, которые вам, возможно, понадобятся для приобретения в подарок родным и близким. Очень много различных предложений, новинок компания предоставляет во втором каталоге. Но мне прям интересно вот этот, значит, чехол для пластиковых карт. То ли он к телефону прикрепляется, то ли как-то это. Но мне очень стало интересно, я его обязательно тоже закажу. Так, ну поехали дальше. Предложений очень много. И смотрите, вот здесь огромнейшие скидки. Например, вода стоит 2,450, а мы можем его приобрести всего за 1000 рублей, за 999 рублей. Вы, конечно, его будете с 20% скидкой еще приобретать. Скидки офигенные. Еще дальше вы увидите очень-очень много различных предложений с такими огромными-огромными скидками. Ну, конечно, не забывайте, что еще есть у нас подарочные пакеты, чтобы можно было их туда положить. Эти наши приобретения. Вот, например, на вот этой странице, сейчас чуть выше мы ее поднимем, на вот этой странице предлагает компания набор всего за 549 рублей. Ну, офигенно, отличная продукция. Смотрите, здесь в этой серии, да практически во всех сериях компании «Арифлэйм» да, отдушка, натуральная, понимаете вот для меня это очень важно когда все состоит из натуральных ингредиентов и вы подарите шикарнейший подарок всего лишь за 549 рублей не забываем что мы еще со скидкой возьмем 20 здесь тоже компания предлагает новинку и эта новинка тоже можно взять ее набором и этот набор у вас будет ну, просто офигенный так и дальше слово «офигенно» у меня сегодня присутствует постоянно, потому что я в восторге от всех предложений. Ну и, конечно, легендарное смягчающее средство. Если мы подарили, купили набор, который стоит всего 349 рублей, подарили своим родным, близким, даже себе любимой или любимому, но это ошеломляющий набор, который будет человек пользоваться и говорить вам спасибо. И далее мы продолжаем. Смотрите, я хочу вас обрати, обратить ваше внимание, что огромные-огромные скидки. Вот эта серия молоко и мед, это тоже легендарная серия молоко и мед, и на нее ну вот, крем для рук и тела. Всего лишь за 299 рублей. Но это огромнейшая скидка а, на такой а, качественный дорогостоящий продукт. Ну, поехали дальше. Здесь у нас пошли новинки. А, здесь несколько страниц будет новинок. Почему? Потому что вот эта банная линейка, она новая, и в ней тоже присутствуют натуральные ингредиенты и, естественно, отдушки тоже натуральные. Если кто-то не пробовал, обязательно возьмите, в прошлом каталоге там немножечко, по-моему, было, но, вот и в этом каталоге продолжается она как новинка, но здесь вы можете сделать выгодную покупку, то есть купить два продукта по любой, два продукта. Если любые два продукта купите, возьмете, то у вас будет выгодная, очень выгодная цена. Итак, поехали дальше. Все это мы сейчас вам показываем. Тут гели, мыло, мочалки. Вот каждый гель описывается Какого аромата. Все все здесь описывается. Вы почитайте внимательно. Мы не будем заострять на этом внимание, потому что все не освежающие, бодрящие, с горей фруктами и, э и каким-то океанским аккордом то бишь, это будет свежий, такой свежий, морской. И поехали дальше. Вот обратите внимание: вот, допустим, тушь 5 в одном: скидка офигенная на нее. Все у меня сегодня в этом каталоге офигенное. Смотрю, думаю, божечки, за такую цену вот такие туши точно брать надо. Не зря вот здесь написано. Скидка здесь 50%. Это серьезная скидка к празднику. Итак. Как говорят в праздничные дни, все-все разгребается, все-все берется, и на, на этом можно заработать. Но компания Арифлейм, наоборот делает под, э, скидку нам всем подарок на всю продукцию. Вот э, высококачественная э, губная помада, которая матовый металлик, э, она у нас всего лишь за 279 рублей. Она... Тоже с 50% скидкой. Поехали дальше. Такой огромный выбор губных помад, которые по любому кошельку можно приобретать. И за 250 карандаш 149 рублей. Но мы же это будем брать на 20% дешевле. Это вообще нам очень выгодная цена для того, чтобы мы с вами совершили выгодные и очень выгодные покупки. Я не буду останавливаться на губных подманах подробно, потому что вы это видите, видите какая огромнейшая скидка. Даже на такую серию, как Jordani Gold, тоже серьезная скидка. Поехали дальше. Вот губная помада за 399 рублей Джордани Голд. Ну, эта цена просто ни о чем. Так, такого качества губную помаду в магазине за такую цену никогда не купишь. Ну и, конечно же, новинка. Новая губная помада, которая оттенки шоколадные, с шоколадным оттенком. Ну, не пробовала, хочется попробовать. Обязательно возьму. Ну так цена смешная, 159 рублей. А Опять-таки напоминаю, что мы на 20% дешевле ее будем приобретать. И поехали дальше. Выгодные покупки у нас с вами продолжаются. Вот, как видите, аромат со скидкой 55%. Здесь аромат, это ну, он относится к роскоши, этот аромат. И, естественно, в нем высокая концентрация. Это парфюмерная вода. Вот, и э, кто приобретает эту парфюмерную воду, то ему мини-аромат э, в подарок, то бишь мы не просто приобретаем воду, мы еще получаем подарок. И поехали дальше. А, у, вот эта вот уникальная водичка, гламур э, для влюбленных, да, а, она тоже у нас идет по акции, вернее, как она участвует в акции, и приобретая эту парфюмерную воду, тоже высокой концентрации, и вам крем для рук и тела, Подарок. Выгодная покупка получается. Очень выгодная. Выгодных покупок здесь, ну, скажу так, на каждой странице. Буквально на каждой странице. Итак, продолжаем. Как видите, вот огромнейшие скидки. Здесь тоже идет набор, видите, парфюмерный набор Эклат за всего за 1299 рублей. Вы приобретаете на 20% шикарнейший подарок, шикарнейший подарок для себя, для любой женщины. Ну и, конечно же, вы видите огромнейшую скидку на другую туалетную воду на этой же странице. Мне очень понравилось... Мне очень понравилось, когда я листала каталог, что здесь на любой кошелек. На любой кошелек. Но скидки практически на 80% продукции, представленной в каталоге. Вот тоже аромат со скидкой в 45%. Это тоже высокой концентрации, тоже парфюмерная вода. Я не буду даже называть странички, почему? Потому что если мы еще будем странички называть, это будет очень долго. Вы полистаете электронный каталог или бумажный, ну и, конечно же, определитесь. Вода. Если мы покупаем туалетную воду, да, здесь средняя концентрация, конечно же, всего за 700 рублей, а мы на 20% дешевле. Но я хочу сказать, что это очень экономный подарок очень экономный, но очень эффектный и очень а, значимый такой. Ну и продолжаем дальше. Мы на любой кошелек выбираем а на любой бюджет. Мы выбираем с вами ароматы. Мы выбираем с вами не только ароматы. Мы выбираем еще любые средства по уходу за кожей. Мы выбираем средства декоративной косметики. Да? Огромное количество, которое нам компания предоставляет. Вот когда листаю каталог, только и вижу. 150, 160, 200, 300, 400 выше это для а, приобретения очень выгодно я недавно была в других магазинах не, не буду называть какие магазины но там цены намного выше а качество мы еще не знаем а здесь мы уверены в нашем качестве мы уверены а, что компания нам предоставляет высокого качества продукцию и по доступным ценам. Например, вот сейчас я обратила внимание, что новиночка такая, как набор для макияжа бровей и глаз. Ну, надо попробовать, это очень интересно. Тем более, тут же компания показывает, как все это правильно использовать. Мы не просто приобретаем продукцию, взяв с полочки, мы еще а, имеем информацию, как ею правильно пользоваться. И поехали дальше. Праймеры, все это очень красота и, естественно, огромнейшая скидка. Далее, у нас пошла декоративная косметика, такая, как тональные основы, тональные основы различные для, ухода, ну, для декоративки продукты. Тоже обращаем внимание на то, что скидки просто, вот, ну, просто пополам, скидки идут просто пополам. И еще раз напоминаю, что здесь обязательно есть руководство, как этим пользоваться. Вот. особенно как бы в нашем вот сейчас э, у нас э, кожа очень сохнет, конечно же, нам нужно думать про увлажнение нашей кожи. Ну и каждому человек выбирает то, что ему очень необходимо. Ну и снова на этой страничке у нас новиночки, пусть они э, как дополнение к нашим продуктам, но это тоже интересно. Значит, если фигурная кисть для макияжа, она очень красивая, в такой у вас на туалетном столике будет стоять, вот. Это красивая э, фигурная кисть. Ну и, конечно, многофункциональный спонж для макияжа. Он нам очень необходим. Поехали дальше. Смотрим и э, наслаждаемся. Ну, во-первых, качество и предложение, сколько наша компания дает. Ну и, конечно, ценами. Смотришь и радуйся, что ты можешь позволить себе очень-очень много. И причем человек может позволить, опять-таки повторюсь, с любым бюджетом. И поехали дальше. Когда, будем, когда будете предлагать показывать своим этим клиентам каталог, конечно же, обращайте внимание на интересные предложения, чтобы человек пока разбирался в интересных предложениях, разобрался и в других предложениях и сделал как можно больше а заказа, а это ваш товарооборот. Значит, дальше мы проходим, это серия Джордания, шикарнейшая серия, которой, по-моему, равных в мире нет. Это мое мнение, потому что я от нее в восторге. И при ценах, извините, на 40 мл тональной основы всего за 600 рублей. Представьте, какая скидка. А стоит она 1200, она ну, 50% вот, вот как, как говорят, как с куста вот и естественно качество мы берем по доступной цене ну и конечно как же нам жить без аксессуаров аксессуары это вообще такая прелесть и если вам это интересно конечно же приобретайте и дарите своим радость ну и новинки в аксессуарах тоже есть и тоже наборами тоже интересные подарочки в коробочках вот продолжаем дальше очень много различных предложений по уходу за кожей лица. Есть, есть, вот сейчас мы серию с вами, это для того, чтобы питать, очищать лицо, да. Ну, это универсальные такие крема, но и цена у них, простите, тоже универсальная, но при покупке 2, при покупке два предмета покупаете, увлажняющий крем для лица вот если вы два покупаете то он уже будет не 179 рублей а 149 рублей вот обращ, обращайте внимание где а, такие есть предложения здесь практически на каждый вот при покупке 2 кроме а, кроме они а, это на все буквально на все буквально здесь два вот два крема покупаете цена сразу снижается два Две маски покупаете, цена снижается. Так вот обратите внимание, что это на этой странице буквально на каждый продукт есть такое э, предложение, то бишь создай идеальную пару и скидка до 50% при любых двух продуктов э, на странице 100-103. Это значит продолжается у нас вот на этих страницах такие, такая же акция. Купили два крема для лица у вас скидка на него а, уже идет по ну, другая. Вот, допустим, сейчас найду. Вот он, крем, 179 рублей. Вы один его покупаете, вот этот номер один, допустим, он будет стоить 179 рублей. А купили два, будет у вас уже 149 рублей. Поэтому, когда клиенты у вас смотрят каталоги, вы им напоминаете чтобы они посмотрели, заказывали не один, а два. Им будет выгодно и вам то же самое. Вот. Ну и продолжаем дальше наблюдать за ценами, которые 200 рублей, 150, 300 рублей. Ну просто шикарно. Смотришь и сердце радуется, что нам компания предлагает высококачественный продукт по таким доступным ценам. Так, тут я пока не вижу... А -а -а -а -а. Так, да, по-моему, тут уже акций нету на этих страничках, но в любом случае читаем внимательно. Вдруг я где-то проследила, чтобы вы увидели и воспользовались этой акцией. Это очень интересные предложения. Итак, мы ухаживаем за кожей лица, тонизируем, очищаем, ну, маски делаем, ну, мы становимся красивыми. Да? Это серия у нас, которая серия, значит, серия Optimals. Это тоже шикарнейшая серия. Кстати, я постоянно пользовалась Novage, а это решила от Novage немножечко отдохнуть и купила себе серию Optimals. Я от нее также в восторге. И обратите внимание, что здесь у вас есть тоже Акция. Что ты выбираешь, гель или тоник? По специальной цене за 199 рублей. Выбираешь, видите, что ты выбираешь, гель или тоник. Далее посмотрим, что же они нам дальше предлагают. По специальной цене. Если ты выбираешь и гель, и тоник, будешь приобретать по специальной цене. Вот видите, написано. По специальной цене и так обратили внимание вот я здесь пролистала серии по уходу за лицом optimals тоже цена демократичная вообще демократичная при таких при таком качестве но ну, сыворотка против пигментации всего лишь 539 рублей ну очень шикарное предложение. ну и конечно мы переходим с вами в серию на которая как бы Высоко, высоко, очень высоко, квалифицированная такая, да? И она, конечно же, нам помогает ухаживать за кожей лица. Здесь тоже офигенные скидки на, на серию Novage, которую вы будете выбирать. Вот, допустим, обновляющий пилинг для лица. Вот сейчас я вот поднимусь вот сюда. Обновляющий пилинг для лица. Он стоит 1250 нам предлагают за 849, и мы будем брать ее еще на 20% дешевле. Скидка тоже огромная и в этой серии, в серии Novage. Еще в серии Novage, буквально в каждом наборе, есть такое предложение, очень выгодное предложение. Допустим, закажи отдельно, если ты заказываешь отдельно ночной крем против пигментации, то у тебя тоже будет скидка. Тут я не считала, сколько, но хорошая скидка тут идет. То этот крем ты возьмешь за 1639 рублей, за минусом 20%. Скидка тут тоже идет почти 500 рублей. Огромнейшая скидка. И буквально на каждом наборе такое идет предложение. Чуть не назвала как новогодние, новогодние подарки. Нет, это не новогодние подарки, это к нашим праздникам. И вот они предложения по поводу... Скидки на отдельные продукты, кто пользуется наборами. Скажу честно, я не пробовала еще только комплексный уход новый. Только новый еще вот этот розовый не пробовала. Остальные все попробовала. От всех в восторге. И все работают так, как ну, как Представляет компания, как она заявляет. Все правильно работает. Итак, поехали дальше. Наблю, наблюдаем, на что у нас скидки еще есть. Ну, на что-то и нету. Правильно, на что-то же будет, на что-то не будет скидок. Выбираем, пользуемся с огромным удовольствием. Рекомендуем людям, если мы хотим красиво а, выглядеть, если мы хотим молод, молодо выглядеть и при этом бюджет у нас с вами будет не сильно, ну как бы по доступным ценам, то, конечно же, это серия Novage. Конечно же, серия Novage или серия Optimals. Но мы понимаем, что серия Optimals она не настолько широкая, как серия Novage. Итак, поехали дальше. Итак, поехали дальше. Здесь у нас бискидок. А, ну вот это вот еще серия у нас, набор парфюмерных масел. А, ну, это э, вообще э, коллекция, которая нас с вами, скажем так, э, нас с вами может, э, ну, э, вписываться в нашу жизнь. Вписываться в нашу жизнь, где бы мы ни находились, дома, на работе. Мы можем этим воспользоваться, потому что здесь наши эмоции. Конечно же, всегда от масел, от этих эфирных масел, всегда это какие-то наши эмоции. Если вы еще не пробовали, начинайте хотя бы с парфюмерных масел с шариковым аппликатором. Если у вас есть желание, то вы уже можете брать набор масел, или даже их можно приобретать по отдельности и создавать себе коллекцию и пользоваться ими. Ну и, конечно же, компания предлагает нам уникальнейшую нашу серию wellness. Да, здесь у нас с вами всегда присутствует такой уникальный подарок «Подпишись и получай четвертый продукт в подарок». Это получается, что мы с 50% скидкой приобретаем эту продукцию. Что такое подпишись? Подпишись это стань лояльным клиентом, то бишь оформи на себя подписку на тот или иной продукт, три раза, три каталога ты берешь платно, четвертый получается тебе совершенно бесплатный. И поехали дальше. Предложений здесь очень-очень много. Вы заинтересовываетесь, какой вам все-таки нужен продукт, суп или коктейль, или и суп, и коктейль. Вы себе оформляете подписочку и пользуетесь. Но как же можно жить без мультивитаминов и минералов? Как мужчинам, так и женщинам компания предоставляет этот комплекс, комплекс минералы и витаминов. Но здесь уже подписочку мы с вами не можем сделать. Но зато у нас в этом каталоге есть серьезная скидка на него и можно приобретать отдельно. Эти витамины и минералы можно приобретать еще и волноспеком отдельно набором. Вот здесь все предоставляется, какие наборы, какие вся продукция компании Арифлейм. И очень важно, что именно для деточек вы можете точно так же подписаться на продукт, то бишь стать лояльным потребителем и три каталога вы берете, допустим, коробочку комплексов минералов и витаминов для детей и баночку, ну, сделали подписочку на эту коробку и э, сделали подписку на Омега-3 для детей, и вы три раза платите, четвертый раз вам приходит бесплатно. Ну, конечно же, вы все приобретаете с два, минимум с 20% скидкой. Ну что ж, поехали дальше. И здесь огромнейшая скидка а, на вот эти средства, которые только из натуральных ингредиентов. Заходила в магазин, специально обращала внимание, сколько стоит такого качества а, продукция. Да, конечно, она так и стоит. 800, 900 и 1000. Так она и стоит. Но нам с вами ее продают за 600 рублей. А мы еще приобретаем на 20% дешевле. Мне так нравится это говорить. Почему? Потому что, ну, это классно, когда ты выгодно приобретаешь то, что тебе нужно. И вот здесь уникальное предложение, где большой объем шампуня. Ну, кто любит большие объемы, конечно, он приобретает. Я живу одна, и мне большие объемы как-то не очень нравятся. Почему? Потому что они долго не заканчиваются. А для больших семей это очень выгодное предложение и по таким же выгодным ценам. И поехали дальше. Ну, как мы называем Мыльно-рыльные, они нас всегда, как бы, э, я так хочу сказать, что э, их много не бывает. Вот, шампуни, зубные пасты, там, мыло э, для рук, там, разные-разные-разные, их много никогда не бывает. Так вот, на вот этой странице, где я сейчас остановилась, здесь вообще тоже уникальное предложение. Выбери шампунь, укажи его код в заказе. Закажи краску, которая тебе нужна, выбери шампунь, закажи его код в заказе и получи его в подарок. О, уникальное предложение. Представляете, я в него не вчиталась сразу, а сейчас поняла. Непременно буду заказывать, потому что это очень выгодно. Получается, что шампунь тебе даром. Краску взял всего лишь за 600 рублей. А такая краска в магазине 700-800. А шампунь тебе в подарок. Ну, мы-то возьмем за 600 с минусом 20%. Шампунь тебе придет в подарок. Шикарно. Главное указать код. Нужно не забыть код указать э, в на, в заказе. Ну и так, поехали дальше. Конечно же, это любимые большие объемы для тех, кто а, имеет большие семьи. Муж вообще любит большой большой объем. Это я про себя-то говорила, что я не люблю большой объем. Я хочу, чтобы быстрее все заканчивалось и стояло много-много разных баночек для того, чтобы я выбирала по настроению, каким я хочу сегодня мыться. Здесь также предлагается и масло для тела и волос. Ну и конечно же... Шампуни различных, так сказать, потребностей, которые, сколько у нас тут, по-моему, 400 миллилитров, да? Нет, 500, 500 миллилитров за 365 рублей. Ну это пол ведра, блин. И всего лишь за 565 рублей с 20% процентной скидкой. Поехали дальше. Что же нам еще компания предлагает? Очень много она предлагает и для деточек, она предлагает для маленьких, красивых, любимых наших деточек и шампуни, и спреи, чтобы они у нас все хотели, пробовали, чтобы им, у них было настроение. Ну и, конечно, вот эта серия, это уникальная серия 95% натуральных ингредиентов для самых маленьких, для самых самых маленьких, да для любых и больших, маленьких эта продукция подойдет, но для маленьких это э, как находка. Вот если вы любые три средства берете то всего лишь за 1059 рублей. Огромнейшая скидка получается, когда мы берем три средства. Обратите внимание, кому это необходимо. Итак, поехали дальше. Наши ножки, наши любимые ножки. И все для наших ножек, крема, гели, дезодоранты, все, все, все для наших ножек. И тоже цена вообще демократичная. Поехали дальше. Ну, конечно же, как же нам с вами а, наш интимный уход, на наш интимный уход не обратить внимания? Естественно, дезодоранты, естественно, а, а, гели для интимной гигиены а, и укрепляющие разные для груди и для а, живота. Это все компания нам предоставляет. И опять-таки по огромнейшей скидке. Вот, например, кремовый дезодорант, любой, что, с, ну, что розовый, что голубой, не буду вычитывать их названия, что розовые, что голубой, кремовые. Это у меня как валюта. Если я человеку подарила или дала попробовать этот ну, дезодорант, все, уже заказ сразу же на следующий день. Я такой хочу. Так что рекомендую его тоже он хоть всего и 3 балла, но это тоже реализация и тоже наш товарооборот. И поехали дальше. Здесь тоже компания предоставляет на этой странице нам уникальное предложение, помимо новинки со скидкой, которая в 750 миллилитров. Там я назвала пол ведра, ну а тут считай ведро. И это, они же огромные такие, да? Это пена для ванны. Ну, ее, конечно, и расход всегда идет большой. Так вот, и еще компания нам предлагает с вами набор Клюквенное божество. В этот набор входит, значит, что у нас входит в набор? Универсальный крем для лица и тела и крем для душа. Очень выгодная покупка. Это довольно большие такие баночки по 200 миллилитров, и они всего лишь стоят. 300 рублей. Опять повторюсь, что мы с вами на 20% это берем, нам это практически даром. Ну и мыло, шикарнейшее мыло. А Кто любит брусковое мыло, конечно же, как называется твердый формат, да, конечно, выбираете. Она также со скидкой, ну и если вы готовы подарить людям такое, своим друзьям или себе, то, конечно, надо брать. Надо просто брать и покупать то, что вам удобно. Хочется. Мне я бы хотел еще обратить внимание, поднимусь чуть-чуть повыше. Вот здесь у нас есть очищающий гель для рук с кокосовым мылом. А, вот этот очищающий. Здесь натуральный спирт эффективно очищает кожу, а кокосовое масло освежает и избавляет от бактерий. И нелипкая формула. Вот этот предмет, вот этот продукт, я всегда его покупаю, потому что он мне всегда в сумочке. При наших тяжелых таких обстоятельствах вот этой пандемии, вирусов, это находка. Как ребенку в портфель положить, чтобы, чтобы перед тем, как он там сделал перекус, по, по, почистил ручки, так и, и взрослому. Обратите на это внимание. Это не так дорого стоит, чтобы можно было рисковать своим здоровьем. И вот эта страничка меня тоже, конечно же, шокировала. Шокировала почему? Потому что скидки на вот эти а, жидкие мыла для рук. Я очень люблю жидкие мыла для рук. Тем более, они у нас такие красивые. А, мало то, что они качественные, но и тут еще такие красивые. Когда у меня стоит их минимум 3-4 на полочке, вот здесь я получаю кайф от красоты. А когда начинаю пользоваться... Кайф от применения этих продуктов. Они у нас по 400, по 300 рублей. Это, скажу вам, даром по сравнению с магазинами, если там приобретать такое же качество. Компания просто нас одарила скидками низкими ценами в этом каталоге. Поехали дальше. Ну и зубные пасты, зубные щетки, они никогда лишними не бывают. Иногда берут для того, чтобы, ну, чтобы они у меня были, потому что они же быстро все используют, просто улетают. Иногда, обернусь, их уже там нет. Ну, думаю, ну, надо же запас не сделать. Поэтому посмотрите свои запасы. Если у вас уже не на исходе, то обязательно закажите, чтобы не было такого момента, когда приехали к вам гости, а вам... Невозможно предоставить новую зубную щетку или закончилась паста. Итак, поехали дальше. Конечно же, компания здесь еще предлагает нам новинки для наших маленьких, э, пухленьких, счастливых детишечек, которых мы очень любим. Поехали дальше. Ну и все пошло для него. Ну да, у нас же мужской праздник приближается. Конечно же, тут очень много различных предложений именно для мужчин. Итак, поехали. Ну вот этот триммер, конечно... Мужской. Это очень востребованный триммер обратите на, вне, на него внимание если ваши мужчины этим пользуются то необходимо конечно же подарить и здесь пошло предложение а, ароматов у мужчин как и у женщин есть парфюмерная вода есть туалетная вода парфюмерная вода как вы знаете это высокая концентрация вот вы и решаете что подарить своему мужчине с высокой концентрации или более низкой но компания дает огромнейшую скидку на все парфюмы, которые предоставляет компания Мужчина. Мы сейчас с вами убедимся в этом. Обратите внимание, да, вот, допустим, вот эта туалетная вода, мистер Джордани, да, она еще... Рядом с ней предоставляется господи, серебристая подарочная коробочка, чтобы вы, если дарили, то в красивой упаковочке. Или предла предлагается, допустим, на вот эту другую Giordania Goldman воду, если вы ее приобретаете. Это тоже туалетная вода, средняя концентрация аромата, то предлагают еще упак... подарочный пакетик, чтобы, ну, не просто сунуть в руки там аромат, да, в коробочке которой, а чтобы это было красиво. Так, это ароматы, конечно, все такие, ну, как современные, я не знаю, я не могу выразить, какие у нас ароматы в Арифлейм, но я всегда ими горжусь, и когда я слышу, хоть от мужчин и от женщин, именно вот такой вот четкий современный, не яркий, не броский, не вонючий, а просто прекрасный аромат, то э, э, я всегда горжусь того, то что именно компания выпускает такую продукцию. Ну и здесь компания предлагает, конечно, и э, туалетную воду, и парфюмерную воду. Как мы уже говорили, здесь разница еще и в концентрации. А, так, ну и поехали дальше. Конечно, туалетная вода будет немножечко дешевле, потому что у нее концентрация поменьше, а парфюмерная вода, конечно же, она будет подороже. Ну и здесь мужчинам компания предлагает для, муж, для мужчин различные, по различной цене. Согласно вашего бюджета, согласно вашего восприятия аромата. Вот, например, Дима Билан. Я уже не помню, сколько лет она находится в этой компании. Мне кажется, я пришла, она уже была или только начиналась. И она до сих пор еще есть, до сих пор востребована. И здесь она предлагается со скидкой в 45%. Офигенная скидка. И вода, конечно, она у нас, как сейчас гляну, парфюмер, нет, она туалетная будет вода. Да, туалетная вода средней концентрации, но востребована очень-очень сильно. Ну и, естественно, у нас идет еще туалетные воды, которые вообще по 650 рублей. Компания делает скидку здесь почти 80%. Вы, конечно же, закажете на 20% дешевле, но это тоже шикарнейшие ароматы. Выбирайте, какой, какой у вас мужчина. Прочитайте про туалетную воду, даже если вы еще не слышали его аромат. Вы почитаете описание и, естественно, вы посмотрите на, своего, на свою вторую половиночку и... Решите, вы, конечно же, если в него э, обжигающий взгляд, конечно, подходит вот эта туалетная водичка, да. Ну и что, что она стоит 600 рублей всего, зато у нее концентрация, средняя концентрация, и она подходит именно для вашего мужчине, мужчины. Ну и, конечно же, для мужчин обязательно есть новиночка, но это по уходу э, набор для мужского груминга. Вот так правильно называется. Понятно? Никогда не знала. Я считала это маникюр. А тут оказывается груминг. Ну, пусть будет груминг. Буду умная, значит знаю, что существует груминг. Поехали дальше. Как видите, цены разные для каждого, кто как рассчитывает. Естественно, компания здесь у нас сейчас предлагает очень много дезодорантов мужских это тоже очень важный и продукт который необходим каждый день ну а вы конечно же решаете как что будете приобретать. Мне очень нравится, что наши парфюмерные, скажем, и парфюмерные, и не, это, не парфюмерные дезодоранты. У них легкая концентрация аромата для того, чтобы, скажем так, не вонять и не перебивать аромат. Или можно дезодорант подобрать вот с ароматом вместе. Ароматы дезодорант одной серии, и тогда будут, не будут совмещаться разные ароматы и будет прекрасный запах от вашего любимого мужчины или нелюбимого, разницы нет. Ну и, конечно же, огромнейший подарок будет для мужчины – это комплексный уход на вейдж. Комплексный уход на вейдж – это дорогой, скажем, грандиозный, богатейший подарок. Ну, для того, чтобы наш мужчина выглядел безупречно, Конечно же, мы ему подарим. Ну а вы планируете сами. Итак, поехали дальше. Итак, поехали дальше. На вот этой странице, на для мужчин, где компания тоже делает а, небольшую акцию. И опять-таки говорит: собери свой набор, любые два продукта по специальной цене. Компания вам предоставит эту цену. Но черная мочалка я еще никогда не видела, черную моч мочалку. Ну и написано, что 50% состоит из переработанного матери материала. Активированный уголь глубоко очищает кожу. Ну я думаю, что я ее себе куплю тоже. А что только мужчинам глубоко очищать кожу? Я, конечно, себе закажу и причем не одну, потому что хочу еще своим а, сыновьям. Тоже, чтобы они у меня э, пользовались такими мочалками. Ну и последняя заключительная страница, конечно же, конечно же, обязательно она будет с огромной скидкой. Это набор для мужчин, а, значит, где э, пена для бритья и умывания и увлажняющий крем после бритья он всего лишь за 299 рублей ну, в добавок можете еще ему купить а, вот этот дезодорант если конечно человек пользуется а, шариковым дезодорантом но набор за 299 рублей а мы еще на 20 процентов его дешевле возьмем ребят это можно сказать даром но зато у вас будет шикарнейший подарок итак у меня на этом все. Я сделала краткий экскурс по каталогу номер два. Желаю вам успешных продаж. Желаю вам успешного выбора и огромных, огромной экономии и огромного удовольствия вам и ваших близких от ваших подарков и от ваших покупок.